В общем, если злодеи попытаются проникнуть в Юэй, чужакам даже не удастся войти. Школа может двигаться. В случае угрозы каждая зона может уйти под землю и стать... Ваша сила так велика! Дайте ему отдохнуть рядом. Еще один шаг за тех, кто не может пойти на... Девочка так пылко заговорила. Я решил, что надо выйти. От тебя. Спасибо, что помог. Плачущий герой. Надо хотя бы выслушать парнишку. Он же не собирается оставаться тут навсегда. Я не... Все хотели быть как он. Вы слышали речь о Равите? Попробуйте пройти туда. Пока что это безопасно. В итоге мы лишь заставили Деку страдать. Тут ты не прав. Вот что дал его уход. Один за всех. Это слои силы, что сплетаются людскими душами. А все они...